Приветствую вас, дорогие львы и львыцы. несмотря на достаточно сложное время, я все-таки решила попробовать продолжить делать наши прогнозы после небольшого перерыва месяц, и, и ну давайте посмотрим, каким будет для вас месяц апрель. 4-5 числа будет, наверное, один из последних таких напряженных аспектов, как Сатурн в соединении с Марсом. И они будут в вашем символическом седьмом доме партнерства. Ну, я думаю так, что это просто неблагоприятное время для ваших партнеров. Ну и вообще для взаимоотношений с ними, когда, возможно, с экстренными какие-то конфликтные действия, напряжения. Постарайтесь провести те дни как можно наиболее спокойно также 5 числа венера планета любви счастья радости удачи переходит в ваш восьмой дом Восьмой дом связан с чужими деньгами сексом с опасными ситуациями но можно сказать что единственное что у вас здесь будет опасно это повернуть не туда наверное а... Так будет огромное желание установить со своим партнером очень чувствительную, эмоциональную связь. Если секс, то только по любви, очень эмоциональный и чувствительный. Если любовь, то именно такая. Потребность в нежности, в объятиях, склонность к самопожертвованию. Ну вот такие вот будут темы. И еще у вас здесь есть показания к тому, что вы можете получать финансовую поддержку от своих партнеров, то есть могут улучшиться материальное положение у ваших партнеров. И это не может не радовать. Так с 11 по 12 здесь Меркурий перейдет знак зодиака телец для вас связан с темой так, карьеры, да, все верно, карьера. То есть можно говорить с одной стороны, что тема карьеры станет для вас более активной, но поскольку Меркурий здесь более медленный, то, ну знаете, как-то что ли, более основательно будет все продвигаться, все будет продумываться и решения будут приниматься, может быть, хоть и с небольшим опозданием, но ну, так взвешенно и четко, но зато уже они точно будут приниматься а не быть просто воздухом. Так, с 15 числа Марс планета активности также переходит в 8 дом. И это говорит о том, что, знаете, общее, наверное, какое-то вот напряжение во всем мире, может быть, оно начнет спадать, и это на вас тут также скажется. Но с другой стороны, вы люди огненные, а огонь и вода, Венера, то есть венера это будет в воде, это придаст вам очень, знаете, такую повышенную сентиментальность, перемешку со страстностью, то есть вам будет очень тяжело, тяжело сдерживать свои эмоциональные порывы, можете капризничать даже иногда, Ну, вот такая вот будет особенность в ваших чувствах, в вашей чувственной энергетике. Марс Марс с 15 числа становится более таким, ну он даст знаете, такую более размытую энергию. Можете рассчитывать на различную благотворительность. Помощь точно будет у других людей. Но и также дает необходимость решать какие-то важные вопросы, сложные обходными путями. То есть, также возможны еще и интриги. Как с вашей стороны, так и в сторону вас 16 числа произойдет полнолуние полнолуние будет в весах это тема партнерства так для вас весы это символический третий дом ну что здесь может быть но ну, я думаю что здесь наверное вот как-то значит что-то будет связано с передвижением с договоренностями наверное Могут пройти какие-то удачные договоренности, а может быть наоборот что-то такое произойдет, что вы ну, как-то переориентируетесь на какие-то другие взаимоотношения. То есть примите для себя наиболее правильное решение путем переговоров вот так вот, относительно партнерства. Теперь с 18 по 19 там будет не очень благоприятные дни. Я бы даже сказала, что это дни, когда лучше быть максимально осторожными. Видите, вот такая здесь будет оппозиция между кармическими узлами с упором на Сатурн. Сатурн для вас находится в символическом седьмом доме. И седьмой дом это тема партнеров. Но знаете, здесь какие партнеры? могут иметься в виду партнеры как и друзья партнеры как муж жена, и также партнеры как враги поэтому будьте максимально осторожны в это время не доверяйте никому и не рискуйте я бы даже взяла бы здесь запасом совет где-то 16 по 21 апреля проявляйте максимальную осторожность принятие решений и вообще во взаимоотношениях с другими людьми. Ну и 20 числа у нас Солнце перейдет в Телец, энергетика общая начнет потихонечку смягчаться еще более, и наконец-то уже с 26 числа тут будет у нас образовываться очень красивый аспект между Венерой, Юпитером и Нептоном в рыбах, который является таким очень сильным аспектом удачи. Я думаю, что для вас это как раз будет тема, связанная с получением крупных финансов, в результате какой-либо благотворительности, может быть, удачных сделок. Но это не лично ваши деньги, это деньги ваших партнеров или это наследство, то есть получение от кого-то крупного подарка, то есть, может быть, получение какой-то радости в результате какого-то чего-то неожиданного. Если я попробую. Ну, я даже думаю, что это может касаться непосредственно с вашей работой, поскольку аспект образовывается с Плутоном, а Плутон у вас в зоне работы. Да, ну, может быть, какие-то сделки будут очень удачными. Хорошо потрудились, хорошо заработаете. Ну, в общем-то, это дни, когда можно рисковать, и риск обязательно будет оправдан. Ну и хорошо, чем закроется этот месяц? Осмотрим. Закроется он у нас началом коридора затмений, поскольку 30 числа произойдет как новолуние, так и солнечное частичное затмение в знаке зодиака Телец. Телец для вас это... 10 дом карьеры, ну, наверное, какие-то главные цели, карьера, социальный статус, вот это может претерпеть различные трансформации, изменения в период с 30 апреля по 16 мая. Я обязательно постараюсь подготовить отдельный прогноз по этим темам и выложить его, когда будет у меня такая возможность. Ну, а на этом я заканчиваю. Желаю вам удачного месяца и до встречи в следующем периоде.